Разработанный на замену кукурузнику Ан-2 самолет ЛМС-901 впервые оторвался от земли. Новый легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», разработанный для замены легендарного Ан-2 «Кукурузник», начал летные испытания. Как сообщает блог ББТФ в своем телеграм-канале, самолет впервые оторвался от земли. Согласно публикации, Байкал во время одной из пробежек по взлетно-посадочной полосе, оторвался от земли и пролетев несколько метров снова опустился на ВПП. Как сообщается, полноценные летные испытания самолета начнутся в конце этого месяца. Ранее планировалось, что летные испытания ЛМС-901 «Байкал» начнутся в октябре прошлого года, но судя по публикации их перенесли. Причина этого не называется. Серийное производство самолета планируется запустить в 2024 году, Байкал должен стать летающим автобусом и полностью заменить легендарный Ан-2 «Кукурузник». Самолет будет собираться в Комсомольске-на-Амуре, каэна а не на Узго в Екатеринбурге. Для производства самолетов рядом с Комсомольском-на-Амуре авиационным заводом построят специальный сборочный цех.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 скорость – до 300 км в час. Максимальная дальность полета – 3000 км. Вмещает 9 пассажиров и может нести до 2 тонн полезной нагрузки. В настоящее время на него устанавливается двигатель General Electric h 8200 однако в дальнейшем он будет заменен на российский vk 800 Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.